Всем доброго времени суток. Сегодня у нас с вами тема довольно-таки щекотливая, и кто-то, может быть, не согласится с моими выводами, которые я сделала. Тема стресс. Поэтому я сегодня поставила антистресс да? а справа от меня такой чудесный замечательный котеночек, который прям поднимает настроение, поэтому на меня можно сегодня не смотреть. Мы сегодня дружно с вами смотрим вот на этот вот антистресс и поднимаем себе настроение. Реально, животные нам поднимают настроение это ли не прекрасно? Поэтому мы залипаем на видео, где вот есть такие няшечки, да? маленькие детишечки, которые что-то делают, или котенки маленькие щеночки нам это поднимает настроение вызывает позитив и это ли не прекрасно это один из методов борьбы со стрессом вот такой вот интересный я сегодня лайфхак вам открыла ну что ж, друзья мои, сегодня цикл передач «Слушаем» и это 102 выпуск, с чем я себя поздравляю и вас, дорогие зрители, которые меня смотрят. А, Дамир, специально к тебе обращаюсь, да, я сейчас расскажу тему, потом вернусь в чат и посмотрю твои сообщения или вопросы, которые у тебя будут. Благодарю за те все хорошие слова, которые ты мне написал в чате. Честное слово, это очень приятно. Прям стресс сразу упал. Ну что ж, друзья мои, первое, что я бы хотела сказать, да, что я благодаря, наверное, своим поискам, самокопанию, открыла тот факт для себя лично, что стресс это тот же самый алкоголизм. И это болезнь. То есть алкоголизм это болезнь, да, ее надо лечить. И стресс это тоже болезнь, и ее тоже надо лечить. Как я открыла вообще, вообще, почему у меня родилась эта передача да, по поводу стресса? Дело в том, что я очень долго уже прохожу различные там тренинги, практики, прописываю очень много проблему финансового неблагополучия, да, и я все утверждают там, ну какие-то установки там, я вплоть до революции дошла до своих предков, все это прописала, а вот сыны не там. Меня все время мучает вопрос, да что я делаю не так, да, а потом. Вопрос встал остро. Почему я все время куда-то влезаю? Почему я, мне все время надо кого-то поучить, что-то кому-то там сказать, что-то кому-то высказать, да? А, там, если мужчина стоит курит рядом с остановкой, я подойду и скажу: вы знаете, по закону Российской Федерации, курить надо 15 метров. Вот не жить, не быть мне надо подойти и сказать, да? Я же не знаю, что потом произойдет. Обычно, как говорится, все начинают воспринимать это в штыки. Или недавно еду в автобусе, две пожилые дамы стоят, и молодой человек решил ему уступить место. Он, значит, ну, садитесь, и они такие, нет, нет, пожалуйста, вы сидите, да. И меня вот промолчало бы, да, но нет. Я начинаю, значит, читать им нравоучения. Девчонки, просто тоже запомните один, одну вещь, один факт, да, и это реально. Если вам транспорте мужчина уступает место, даже если вам ехать одну остановку, сядьте. Пожалуйста, сядьте. А, мужчина раз уступает, два уступает. Женщина, ой, да нет, я тут постою, да, парочку остановок, а вот она стоит. На самом деле мы ехали пять остановок, и пять остановок они стояли. А, мужчина в следующий раз место не уступит. Поэтому уступили, садитесь. И я, значит, им вот эту, читаю нотацию, ну, женщины дорогие мои вам уступили место вы понимаете, что мужчина потом не уступит это место. Ну, то есть я опять вошла в стрессовую ситуацию. И вот так вот реально вхожу вот в эти стрессовые ситуации. Если я в отношениях, то отношения должны быть как Санта-Барбара, да. А, тут я поревную, тут я поругаюсь, тут еще что-либо. Но это было до того момента, как я открыла, а что же такое стресс, почему он мне нужен, этот стресс. Вот к чему я веду, ребята. А, к чему, а, то есть вы задумаетесь тоже, после моего эфира почему вам нужен стресс если вы его смотрите эту передачу эту передачу смотрите то значит это тоже ваша проблематика мне нужен постоянно стресс это сейчас я понимаю живу с мужчиной и я уже понимаю что так не должно быть лара мы стрессовую ситуацию берем где-то в других местах. Мы стрессовую ситуацию сейчас убираем из моей жизни. Вот я сейчас это делаю. Почему? Потому что нас не учат, к сожалению, релаксил, релаксу в жизни. Нас не учат отдыхать. Мы все время, время как белка в колесе куда-то бежим. Да? Особенно вот эта проблема трудоголиков быть в постоянном стрессе. Так вот. Значит, поняв то, что моя первопричина вообще всех моих бед, всех моих неприятностей – это в стрессе. Мне он нужен и мне необходим. Хорошо, я начала задавать себе вопрос. Лар, почему мне нужен и необходим стресс? Я вспоминаю, то есть прихожу логически к своему детству. У меня родители, мама, отец были алкоголиками. Ну, воспитывала меня одна мама в основном. Я понимаю, что я все время жила в стрессе. Я шла домой, я не знала сегодня, что будет в моей квартире, погром, не погром, сколько там вообще будет народу. Пьяная она, трезвая бросила она сегодня пить, не бросила, у меня все время был стресс. Я прихожу, а если она еще пьяная дома, это мама, не горюй, да, как говорится от Тебе, когда ты еще маленький, это очень сложно, потом ты начинаешь вырастать, ты начинаешь где-то, вот честно скажу, я там ее и била, и что только я не делала, да, но ничего не помогает. В итоге я сбежала из дома. Я сейчас не жалуюсь, мы все родом из детства. В итоге я когда выросла, я простила, я поблагодарила, и если бы не мои родители, я бы не стала той, кем я сейчас являюсь. Но я понимаю, что в детстве я все время находилась в, сита... э, в стрессовой ситуации, в стрессовых ситуациях, и вот это вот мне просто теперь жизненно необходимо. Да? тело привыкло, как алкоголик, он, э, ему надо постоянно. Выпить, выпить, тело уже хочет, тело просит. Даже элементарно, если вы курите или курили, вы тоже это понимаете, да, что вот это все время хочется курить, тело просит, надо выйти покурить. То же самое и стресс. Почему я сказала, что стресс и алкоголизм – это две болезни, которые надо лечить? Тело само уже привыкло к стрессу. А в течение жизни, да, мы нарабатываем эти стрессовые ситуации а, на работе где-то, да, они постоянно начинают нас преследовать в жизни, и мы в них начинаем а, нуждаться в этих стрессовых ситуациях. Может, мы сами этого не подозреваем, но так оно и есть. Тело, мозг, ему это необходимо. Почему еще? Потому что мы не научились отдыхать, ребят. Мы этого делать не умеем. Везде тоже говорят, да, пять дней отработал, два дня отдохни. Нет, допустим, люди на производстве э, вполне вероятно, что так и делают. А люди, которые работают сами на себя, они в основном, ой, вот это сейчас не сделаю, потом не сделаю, и вот они постоянно в этом стрессе находятся, и происходит выгорание. Все очень просто. С одной стороны, да, и с другой стороны а, очень сложно, потому что как бы стрессу не уделяется много внимания. Да, говорят, что а, надо отдыхать, да, а почему отдыхать? Это не говорят. Потому что, допустим, ты работаешь 7 часов, да, ты вечером пришел и еще начал что-то работать. Или, допустим, в сутках есть 24 часа, и ты будешь работать 24 часа и находиться в стрессе. Так вот, дорогие мои... Еще, знаете, сейчас такое модное слово, кортизол ввели, да? Ну нет, с этим я согласна, что когда мы в стрессе, у нас, значит, слишком много кортизола в организме. Получается, что в организме поднялся кортизол раз, два, три, а потом он находится постоянно в нашем теле. Он не опускается, и мы живем в таком постоянном напряжении, я бы так сказала, да? А если мы с вами будем, а, то есть мы должны понимать, так, я постоянно нахожусь в стрессовом состоянии, или, допустим, я сейчас сделаю какую-то вещь, получу от этого стресс, и я себя удовлетворю, удовлетворю свое тело. Хорошо, как я могу по-другому удовлетворять себя и удовлетворять свое тело? А, кстати, Понижение кортизола, ребят, происходит тогда, когда я много ем сладкого, да, я так сказать, удовлетворяю свое тело при этом, да, но я же еще могу и потолстеть, особенно когда там возраст э, за 30, да, ты начинаешь набирать лишние килограммы. Так вот, э, на самом деле очень интересная вещь такая есть. Кортизол понижается, когда мы принимаем горячую ванну. Со свечами не рекомендую, потому что свечи сделаны... Э, не на натуральных веществах, да, и свечи на самом деле очень вредны. Поэтому можно просто сделать для себя горячую ванну и полежать. Таким образом отдохнуть после трудового дня, снять стрессовое состояние. Массаж очень хорошо, да, потому что мы уходим в такой релакс. Это не тот массаж, где тебе убирают триггерные точки, и ты кричишь на всю Ивановскую, А именно массаж, где тебе а, такой релаксирующий массаж делают. Да? Если у вас есть мужчина, попросите, чтобы он вам делал массаж, сказать «Я так кусаться не буду». Вот если ты мне будешь делать массаж, я не буду кусаться. Я буду отдыхать, и мне будет хорошо» затем медитации очень хорошо помогают, но вот честно признаюсь, да, я пробовала делать медитации, но это не мое, не моё. для меня 10 минут сидеть и пытаться там чего-то уйти куда-то в дзен, у меня вот честно сказать не получается, я вот хочу попробовать может с 5 минут начать, а потом уже перейти на 10. Честно, пытаюсь. Но вот тоже очень говорят хорошо. Или, допустим, элементарно же можно загуглить, как убрать кортизол, да, как бороться с стрессом. И я сейчас о том, что надо понять вообще, что стресс нам вредит. Он с нами живет. Сначала начинает жить потихоньку, помаленьку, а потом он набирает обороты, и мы в итоге можем с вами сорваться, мы можем с вами перегореть. Вот к чему я, вот к чему я сегодня. Итак, отсюда я делаю простой вывод. Надо уметь отдыхать, надо учиться. Дальше. Все, вроде я сказала. О, как я сегодня быстро... Так, Дамир, я иду к вам. Знать. Так, я ваш... Ага. Я рад буду, если у вас пропадет стресс навсегда, честно. Вы красивая. Благодарю, Дамир. Пусть у вас будет все хорошо. А, Дамир, на самом деле у меня а, все хорошо. Честное слово. А, почему я считаю, что у меня все хорошо? А, потому что я... Постоянно себя изучаю, мне так это нравится. И когда э, я делаю какие-то определенные выводы, я потом это меняю. И сейчас я пришла к выводу, что стресс – это то, с чем я живу постоянно. Я об этом раньше даже не думала, но он мне просто необходим. Если его где-то нет, я его где-то возьму, возьму извне. Почему? Потому что элементарно я тоже не умела отдыхать. Почему? Потому что я элементарно не знала о том, не делала такой вывод, что стресс это алкоголизм, и от него надо лечиться. А как лечиться? Просто-напросто. Отдыхать, больше релакса впускать в свою жизнь. Вот и все. И сейчас, реально, я и горячие ванны принимаю. И больше стараюсь позитива где-то находить, где-то брать. Вот сегодня у меня была прекрасная, чудесная прогулка в лесу, когда светит солнце, когда ты улыбаешься природе. И это здорово и замечательно. Дальше есть такое замечательное упражнение, сейчас с вами поделюсь. Да? Вроде ничего не значаще, но все время говорю, но оно вот так вот работает. Это когда вы плечи поднимаете, назад убираете, лопаточками вы позвоночник схватили, Держите этот позвоночник лопаточками, а плечики у нас свободные. Голова у нас поднимается, макушка кверху, да, мы туда вот направляем во Вселенную. Просто ходим и улыбаемся. Сейчас на улице холодно, конечно, зубами улыбаться, да, можно улыбаться вот так. Просто когда вы идете Попробуйте так ходить. Настроение поднимается, это первое, да, а во-вторых, вы так улучшаете и самочувствие, и здоровье, соответственно. Вот и все. Поэтому э, есть еще вопросы? <coughs> Если есть вопросы, я отвечу. Если нет вопросов, то, в принципе, я уже сказала все, что я знала, какие я выводы сделала. Если вы со мной вправе не соглашаться, друзья мои, это личное ваше право. Вот. Но я считаю вот так, и я сейчас буду лечиться от стресса. Это просто жизненно необходимо, потому что я не хочу выгорать. Не хочу выгорать. Поэтому надо учиться отдыхать. Ну что ж, в таком случае подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, расскажите об этом видео своим друзьям. И еще. Каждый четверг в 19.30 я выхожу в прямой эфир с какой-то определенной темой, которая, надеюсь, помо помогает кому-то из вас. Вот и все. Вот и... Так просто.